Привет всем, народ! На трубке как обычный Антон. Сегодня я приготовил для вас крутейшую подборку самых дорогих и красивых лодок. Все они сделаны максимально четко, имеют изумительную детализацию и потрясающие характеристики. Здесь даже есть такая модель, которая смогла удержаться на плаву в реальный шторм. И это при том, что она является игрушкой. Короче, будет очень интересно. Поэтому скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И давайте начинать! Погнали! Это супербыстрая и в то же время детализированная яхта на пульте управления. Да, у нее не открываются разные элементы внутри и всякое такое, но это и не нужно, когда можно настолько круто и приятно управлять ей на воде. Игрушка даже спокойно обгоняет птиц, которые летят над ней. Яхта имеет светлый окрас, а значит она не потеряется из виду. Смотрел я, как ее делал автор проекта, и понимал, что он вкладывает в нее прям-таки всю свою душу. Так аккуратненько соединял пропеллеры, разные двигатели и другие элементы, прямо аж глаз радуется. Катер Riva Ariston Vintage выпускался верфью Riva по 1970 год. Riva Ariston Vintage – это деревянный катер длиной 6,50 метров с осадкой 0,40 метра. Средняя цена такого б.у. катера на сегодняшний день составляет 11 миллионов рублей. Данная модель в точности повторяет оригинал. Имеет такой же окрас, такие же крутые характеристики и просто детализированный прекрасный внешний вид. Прям-таки смотрю я на катер и нарадоваться не могу. Единственный душераздирающий момент этого видоса, что не дает мне покоя, это то, как автор проекта случайно врезался в странный маяк, или что-то типа того. В итоге борт катера поцарапался, и теперь подлежит реставрации. Херман Мервид – крупнейший поисково-спасательный крейсер морской поисково-спасательной службы Германии и самый большой поисково-спасательный крейсер в мире. Круто звучит, не правда ли? Настолько круто, что я был бы и сам не прочь попробовать повторить эту модель в жизни, но так круто, как у ребят, у меня вряд ли получилось бы. Здесь они решили не отходить от концепции и габаритов корабля, установив на него разные прикольные спасательные механизмы и оставив его огромным даже по сравнению с другими игрушечными корабликами. Про внешний вид также не забыли, придали идентичнее оригиналу окрас. На мое удивление, эта модель оказалась и довольно шустрой, спокойно рассекает по воде с ветерком. Думаю, на волнах она тоже показала бы себя шикарно. На очереди у нас модель норвежского производства, которая имеет довольно нестандартный внешний вид, а точнее нестандартную форму. Как вы сами уже поняли, я имею в виду нос корабля, являющийся округлым, в остальном же к нему нет никаких вопросов. Он очень красивый, блестящий я бы даже сказал. Красно-белые цвета шикарно вписываются в тематику кораблей и подходят этой модели. Она имеет довольно детализированную начинку, где все, к чему бы вы ни прикоснулись, работает. Я расстроен лишь тем, что не удалось посмотреть на корабль в действии, на воде, но думаю, это решится временем. Ах да, чуть не забыл, здесь есть еще одна потрясающая фишка, это место для посадки вертолета. Также крайне продуманные проходы, лестницы и всякое такое. В общем, это тот самый случай, когда люди с умом распорядились всем этим немыслимым пространством». А что вы скажете насчет такого вот, <къем> кораблика? Выполнен он в масштабе аж 1 к 200, но все равно выглядит просто огромным. Что, уже понимаете, какую модель он повторяет? Ну конечно, естественно он повторяет модель Титаника. И настолько круто у него это получается, словами не описать. Во время езды у корабля идет дым из труб, подсвечиваются огоньки на судне. Сам он прямо буквально плывет по воде, настолько спокойно и гладко реплика управляется. Ездит при необходимости она тоже достаточно быстро. Ну а внешний вид, он само собой тоже не мог не быть идеальным. Все в точности повторяет оригинал. Даже вон человечки на борту разные учтены. Филигранная работа. Не хватает только Ди каприо, который будет вместе с любимой стоять на корабле, расправив руки и смотреть вперед. Эх, аж слезы наворачиваются. Крайне надеюсь, что эта игрушечная моделька никогда не повторит печальный успех своего оригинального варианта. Это очень красивый парусник, который имеет огромные габариты. Модель получила сине-бело-желтый окрас, внушительные элементы и мощный двигатель, способный до приличных скоростей разгонять такого здоровяка. Управление парусником довольно трудное, но если к нему привыкнуть, все становится очень понятным и комфортным. Для чего такая игрушка нужна, я не знаю. Наверное, просто кто-то решил повторить определенный проект. Но мне лично больше нравятся другие, более яркие и запоминающиеся варианты. А это прикольная модель лодки на пульте управления с ярким оранжевым окрасом. Лично у меня первое ощущение, когда я увидел эту игрушку, было связано с помощью и спасением. Наверное, так у меня ассоциируются оранжевые оттенки на лодках. Эта модель не очень большая, но в то же время маленькой, назвать ее также язык не поворачивается. Все элементы на ее борту тщательно продуманы, имеют крутой внешний вид. Однако использовать их по назначению не выйдет, они не двигаются. Хотя давайте все-таки говорить честно. Вот разве если бы у вас была такая лодка, вас бы волновало, что там на ее борту двигается или нет? Ну разумеется, вряд ли. Вы бы просто кайфовали от ее запуска на воду. Оу, а это те самые лодки, которые лично меня всегда пугали. Пугали своими габаритами. Но просто потому, что вот эти здоровяки капец какие тяжелые. Вы только представьте, в жизни один такой контейнер весит несколько тонн, а там их сотни. Короче говоря, полная жесть. Создателям этого проекта удалось повторить задумку, сохранив ту самую пугающую атмосферу здорового транспорта. Эта игрушка, конечно, тоже тяжеленькая, но не такая, как оригинал. Хотя по сравнению с другими лодками это все равно смотрится смешно. Она как будто в десятки раз их больше и тяжелее. Какие модельки мы с вами привыкли видеть? Имею в виду, что обычные игрушки делают на батарейках. Так ты не паришься от слова совсем. Поменял их через неделю пользования, и дальше себе гоняешь по водной глади. Но здесь авторы проекта решили следовать канонам кораблестроения до конца и оснастили игрушечную колоритную лодку паровым двигателем. Как им это удалось, я не знаю, но получилась реально крутая моделька. Теперь выходящий из труб дым явно дает понять окружающим, кто здесь самый крутой. Следующие ребята сделали копию корабля японской береговой охраны PL62. Не знаю, есть ли действительно такой корабль, или это просто их плод воображения. Хотя, кого это волнует? Самое главное, что игрушка получилась очень эффектной. Все цифры с буквами здесь смотрятся предельно уместно. Белый окрас также в тему. Корабль очень быстро передвигается по воде, является маневренным и в то же время не слишком тяжелым. Управлять им одно удовольствие, прям как будто попал в игру, и невзирая на физику рулишь. Очень круто! Но не все хотят кайфовать от военных кораблей. Людям, наоборот, надоело воевать. Они хотят спасти оставшихся собратьев и пойти почилить. Но для первой задачи им потребуется надежный, уверенный боец. Такой, как вот этот спасательный немецкий кораблик. Он имеет яркие цвета во внешнем виде. Это делает его заметным даже издалека. Также здесь присутствует дым сзади. То ли это такой эффект, то ли снова паровой двигатель. Фиг его знает, что здесь. Но выглядит круто, и это главное. Ну а также детализация. Ей создатели уделили особое внимание. Корабль полон разных матросов, спасателей, флагов, механизмов и тому подобного. Как будто реальное спасательное судно рассматриваем, ей-богу! Следующий корабль, который мы с вами рассмотрим, имеет красивую желтую основу. Сам по себе он небольших размеров, но здесь именно тот случай, когда авторы проекта решили работать над меньшим объемом, но уделить ему больше времени и сил. Таким образом, вот этот маленький кораблик получился абсолютно крутым и качественным проектом. К чему бы вы ни прикоснулись, оно все сделано из топовых материалов, надежно закреплено и идеально окрашено. Безукоризненная сборка вместе с интересным внешним видом делают этот кораблик заметным даже издалека. Хоть по себе он и довольно мал. Ах да, скорость, которую он развивает, тоже очень даже приличная. Об этом не стоит забывать. Обычные люди для чего делают такие игрушки? Они просто собирают их, пытаются насладиться внешним видом своего творения. В некоторых случаях еще и скоростью лодки. Но вот эти ребята создали настоящего, не побоюсь этого слова, монстра, который... А впрочем, сейчас вы все сами увидите. Этот корабль офигенно удерживается на плаву даже в самых жестоких условиях. Он просто офигеть, как круто стоит на воде. Прикиньте, эти волны для человека кажутся большеваты, а каковы они из глаз кораблика? При этом он устойчиво на них держится. Это равносильно нашему полноразмерному кораблю в сильный шторм. Короче, проект явно крут и достоин вашего внимания. Есть, значит, один парнишка. Он создает разную военную технику: джипы, скутеры, танки, самолеты и все в этом духе. Так вот, чтобы дополнить картину, он решает создать еще один транспорт. На сей раз тот, что в разы будет больше его военных тачек. Я сейчас говорю о корабле. О настоящем судне, на котором он их будет перевозить. Проект явно удался. Судно получило крутой тематический окрас, большую платформу для перевозки, мощный движок и высокую устойчивость. Говорю так, как будто описываю реальную полноразмерную штуковину, но нифига, я говорю об игрушечном варианте. Очень круто. Одни решают перевозить военные машины, другие делают упор на внешний вид, пичкая транспорт современными фишками. А третьи, как автор следующего проекта, слали нафиг тренды и продолжают делать то, что нравится им. Продолжают эру офигенно крутых ретросудин. Этот вариант со стороны может показаться старым и неопрятным, но именно таким он и был в те времена. С таким же окрасом строением и всем подобным да есть много что поменять да выглядит для кого-то не очень но в этом и есть весь шарм таких моделей они прям такие знаете как будто для старика рыбака что выезжает на море в поисках рыбы выезжает уже много лет на одном и том же своем железном друге понимаете а следующая лодка лично мне непонятна от слова совсем она выглядит так как будто кто-то взял бластер разобрал его на части и собрал из них лодку вот правда но супер игрушечная она какая-то, или мне так кажется лишь на первый взгляд? В общем и целом проект неплохой, довольно яркий, круто держится на плаву, легкий. Но что-то мне в нем все равно не нравится. А напишите вы тоже в комменты, как вы считаете, такие лодки клевые и имеют место быть, или все-таки это что-то на уровне детских игрушек и не должно появляться в подобных роликах? Будет очень интересно почитать.